на канале я Мы сегодня играем Майнкрафт. Мы сегодня будем строить цветок. Дом-цветок, как я вам и обещал. Вы как э, видели в прошлом видео, мы здесь э, строили дом-подарок. Кто еще не видел, посмотрите прошлое видео. Ну ладно, значит, начнем. Что ждать? Здесь мы так делаем. Потом я здесь такую вот не так вот такую вот дверку вот. берем вот так вот это стебелек у нас будет идти Сейчас, подождите вот так строим так так ой нет вот так вот так вот так вот, вот так застраиваем смотрим да ну залазим так, дальше делаем так блин совсем кое-что забыл вот так вот надо сделать будет ну, сейчас вот так так вот так вот придется тут сделать потому что больше нет выбора там потому что мы застраиваем Гуру можно убрать, я думаю. Да, гуру можно убрать. Вот так вот. И вот так вот мы делаем стебелочек. Такой вот огромненький пока получается. Блин, застроил. Вот тут последний раз. А хотя давай еще последний раз, вот так вот. Больше, чтобы то получилось. Ну, конечно, получится. Больше того, чтобы мы построили. Так, делаем так. Вот так. Это удаляем. Здесь также делаем. Раз, два. Ой. Так, так. Раз, два. Та, ой. Так, так раз два и тоже здесь также а потом вот так вот так вот это убираем так так э нет вот так вот короче типа чего-то вот такого мы должны здесь построить Сейчас будем такой вот круг лешок. кот так, вот. так углу я тут убирал да значит здесь убрал 10 не убрал я здесь вот и вот так вот а теперь вот так убираю а здесь вот 2 ставим теперь здесь также здесь также и вот здесь я еще не умею цветки строить уже девочки в этом разбираются наверное девочки только и умеет строить это цветок может кто-то нет напишите в комментарии девочки кто умеет строить цветок у мальчика может тоже кто-нибудь делать так что и мальчики пишите так вот так трек, трек, трек. Здесь, так, трек, трек, так так так так так так так я еще не спит блин еще надо желтый пол еще и делать так или застроить лучше как вы думаете мне кажется надо застроить вот так так так И делаем так. Так, так. Это пыльца типа. Вот так. Так, так, так, так. и так. Здесь пыльца. Такая вот. Хм. Прикольно получается. Так вот. Вот, вс, теперь можем вон там вот здесь вот делать мы здесь Вот первое вот это сделали, второе. А блин. Вот тут, тут. Вот. вот так погнали. все Сделано. Теперь можем устанавливать тут. Блин, надо желтого цвета кровать взять. Должно сливаться, потому что вот ну, здесь будет кроватка у нас. Одна желтая сторона, другая красная. Ну, вы как видите, почему. Блин, я забыл все остальное. Кстати, мне надо будет в том доме еще поставить зачарованную книгу. Ну, и есть и есть так. Я думаю, нормально. Ну и что надо мне будет потолок сделать после этого? Но я потом сейчас установлю надо в наш домик зайти. Так. и здесь тоже установить. Давай вот здесь вот. Итак, вот несколько четыре, а не пять книг у нас будет. Хотя давай шесть. Делаем книгу будет и после до нашего огромного цветка так я мы можем разваживаться у меня до сих пор тут остался как то да еще где тут сундук сделаю вот тут давайте вот так как раз все помештилось песок да блин, коврики мне не нужны песок всякие разные песочки славно зеленые светлый. о, а, синий, не знаю. а, нет, фиолетовый все, крадык Пески не знаю, ну ладно, я думаю все пока нашел в нашу. доме цветки Не знаю, конечно, он кривенький, кривоватый, я думаю, нормально. Ну и подарок, ну подарок мне кажется лучше, не знаю. Ну ладно, на этом мы уже, пожалуй, и закончим. Вы были на канале НГ мы сегодня играем в Майнкрафт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Нажимайте на колокольчик, чтобы не выпускать мои новые видео. Всем пока!